Сколько болит спина? Ай, ну, лет сорок. Молодец. Ты мой дорогой. Поработаем, А? Сделаем? Этого... Вернем былую лихость. Для а? этого я и пришла. Ну, молодец. А Огните, просто... оставьте все, полностью не петь. Чуть-чуть ловите. Значит, нам восемьдесят 80... сколько? 80 лет и, и... май и... Сколько болит спина? А, ну лет 40. Лет да, 40. сказали, да. А чем лечится? -то? Чем лечились? Чем лечилась? Уколы, таблетки, массажи. Угу. Ну, через крепеж от обычного. Технические лечивы. Молодец. Мы вас 7 дней готовили, разминали, растягивали. Вот так, руки вдоль туловища положила. Руки вдоль туловища. Видимо, ну, противно вам должны ножки. Выстрелила ровненько. Как круто. Вдох глубокий. Чего? Вдох. Артом выдох. Еще. О, вот, ты молодец, еще. Вот, молодец, еще. Вдох. Молодец, вдох. Ну, делитесь как со мной, а? Э? Ну вот и да. все С вами только папа все, все мышцы не напрягайте, а только тебе может Лазиться какая гибкая Дыши-дыши-дыши-дыши <какую> Какие-нибудь гимнастики дома делаете? Да сейчас уже не делаю. Да? У меня вот одна женщина была, 83 года Гибкая вся Я говорю, а что делаете? Она говорит, так я приседаю спокойно Я говорю, а сколько можете присесть? Она говорит, сколько лет могу и присесть? Хочешь, покажу? Вот, он с устазом еще уже за не разомнем. Все остальное у нас не запустится вот. Пускай тут у нас, вот, вот, как все тут у нас зажато. Как все запущено, да? Нет, нет, знаете, это неудобный обувь. Это просто неудобный сжатый обувь. Обувь должна быть широкая. Ой, этот пальчик Здорово. натерла, я его натерла, думаю. Кусовки до крови тут. Пальчик ну вот, а говорить удобно, вот. если было удобно, не натерло Пришлось аж это под складочку делать. Так же не бывает. Ну что, девочка моя, немножко стучим, немножко поработаем, бороться с вами нежненько, девочка взрослая, так, вдох глубокий, выдох, вдох, вдох, вот здесь вот электричество в руки стреляет? Нет. Нет, все зажато, так, вдох, вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох. Вдох. Никак. Вот. вот здесь вот так немножко. Чуть-чуть. Вот тут спазменя. Не даст она мне ничего. Да-да-да, Малышка. Вот. Да, да, да, да, вдох, да, вдох, да, все Это же счастье. Ну вдох. Ага, вдох. да, да, да, да, да, да, да, вдох, вдох, да, да, да, да, да, да, да, да, потерпим да, чуть, чуть тут пять позвонков и будет да, Да, да, да жоту. Сейчас пройдет. Все, 30 секунд, 10, 20 секунды проходит. Все, все, все, все, все, все, лежит. Все, две штучки осталось. Вот они. Да, за как он отошел, да. А то тут было сросло, все. Да. да все. Да. застарелые, видимо, Да. Да. Это не дают. Тастеофиты кальцинатные нарастания Не дают. Или что? Ну, сейчас время пройдет, все равно. Мы сейчас очень много чего раздвинули, повернули, расслабили. Вот у вас вы лежали как бронепоезд. Да? То есть, вот, грубо говоря, как панцирь. Вот. Сейчас у вас проявились лопаточки. Если до этого не было. Тут тут вот, как вот такая, как панцирь был. Сейчас вот я вижу. Вот она лопаточка, вот лопаточка. Вот ваши ребрышки. До этого ребрышек у вас не было. Если у вас торчат вот эти позвонки, идет избыточная нагрузка сюда. Uh -huh. Понимаете? Одно другое тянет. Все. Uh -huh. Сейчас пять минут подниму. И потом придется доказать, что вы живые. Ну вот сколько с вами проработали, синяков нет нигде. Даже с учетом, что я ножом, тоже синяков нет кто перед вами так давно на колени сидел. У вас еще Я вам запускаю сейчас внутренний процесс Все. Здесь очень много лимфов проходит лимфатических узлов. Очень много вопросов сосудистый. То есть мне нужно запустить все у Очень частая проблема, не столько от позвонков бывает. Мы уже все-таки в холодных регионах простывают. У меня, знаете, еще что, на ногах пальчики замерзают. Ну, это от крестца. Так? Да. да, да. Сейчас крестец сделал, сейчас посмотрим. Искандер Растамович беспокоит. Ой, здравствуйте, дорогой Искандер. Как у вас? Как у вас настроение с праздником у вас сегодня? Uh -huh. Ноги палью, а uh -huh. ну, упражнения пока шею вот кручу, да, так сама кручу, так немножечко сидя. А вот эти все упражнения, которые я прочитала, что-то я не знаю, может, еще я в такой эйфории нахожусь, но некоторые вообще не понимаю. Ну понятно, это надо видео смотреть, это надо, чтобы дочка вам показала видео, потому что вот как она на телевизоре вам показывает, так же, чтобы вы на телевизоре и посмотрели. Ну дочка знает, мы дочка дочка пусть нам напишет, мы ей пришлем. А хорошо. Вот. А скажите общее самочувствие как? Хорошее. Общее самочувствие хорошее. Хожу прямо по квартире. Ага, молодец. <с И получается, вот смотрите, вот вы у нас были почти, ну 9 дней вы у нас были. Вот вы скажите, на какой день вы почувствовали улучшение? Угу. И, и почувствовала, что у меня шея длиннее стала. Ну, и работа будет продолжаться в организме еще ближайшие где-то полтора-два месяца. Будут изменения, ну, положительные. Сейчас мы запустили внутренние резервы организма, и организм будет э, меняться. Это будет незаметно, незаметно для вас, но заметно для окружающих. Никому об этом не рассказывайте. Счастье любит тишину.